Да, я под. да, нет, я под между вторым и первым этажом в текстурах. Чего? О, да. установлена. А ну подожди. Пацаны, Поэтому телефон снижаем. <связь> убей челькуй, под тобой купить, под тобой Нет, давай под тобой черку убей под тобой. У тебя оружие бам, что? Под тобой. тобой, а а <связь, связь> тобой, тобой. А, Передс. Он не понимает, Попробуй сам, ты. Задание права.